всем привет дорогие друзья и сейчас я буду играть в игру под названием «Хабо». хабо я не знаю что это такое наверное это имя этого бомжа мы играем и, и будут какие то гадости посмотрим реально ли он эту игру несет гадости давайте начнем плей играть так, убили беду Oh, oh, oh, oh, Bye. Mm -hmm. лайки и подписывайтесь на мой канал. Это, это видео было у обо, про бомжа, который живет на этом городе. Ну что ж, ставьте лайки подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.